Здравствуйте, многоуважаемые подписчики моего канала! Сзади меня ответы на ваши вопросы, на часто задаваемые вопросы. Можно ли наносить декоративку на эмалевую краску? Другой вопрос. Если надо есть эта штукатурка декоративной, как ее удалить? Сложно, несложно? Такой тоже вопрос есть. Также я от себя вопрос, дам ответ на вопрос... Будет ли держаться на грунтованной стене, просто глубокое проникновение грунтовка или нет. Ответы будут не в этом видео. Сейчас подробнее об этом эксперименте. Одни говорят, что можно погрунтовать эмалевую поверхность кварц грунтом и будет держаться. Я не знаю. Поэтому я попробую, вот часть двери я погрунтовал вот грунтовкой кварц-грунт СТ16 Резитовская. Нанес сразу декоративку. Далее внизу у меня я пошпаклевал этой же штукатуркой гипсовой, тонкий слой, можно сказать, наздир. Она просохла, я нанес декоративку уже из такой же штукатурки. В центре у меня лист гипсокартона, который я одну часть не грунтовал. Нанес декоративку. Вторую часть я грунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Тоже мне интересно, какой из них легче отстанет, отвалится. Посмотрим. Другой подопытный у меня просто декоративка. Ну, просто штукатурка, нанесенная на эмаливую поверхность. Посмотрим, как она отвалится. Мне тоже вот это вот все интересно. У меня есть еще место. Есть пару дней, пока это все вот высохнет. Поэтому пишите, что вы хотите еще увидеть у меня здесь, на этом стенде экспериментальном, можно так сказать. Что вы хотите проэкспериментировать, пишите, у меня есть пару дней, могу доделать. Если предложений не будет, монтирую это видео и удаляю вот эти вот все этапы провожу тесты, конечно, тесты будут сравниваться по моим ощущениям, то есть, как легко отвалится, как нелегко, что сложнее, поэтому ничего не знаю, как все будет, первый раз это делаю. Поэтому пишите комментарии к этому видео и ждите результаты теста. Пишите, что отвалится быстрее, мне вообще очень интересно, все ваши комментарии я читаю, Тут, пожалуйста, без мата. Можете, какими словами хотите, какие хотите подбирайте слова, но только без мата, потому что неприятно читать мат. Я сам никогда не матерюсь, поэтому прошу вас тоже избегать таких слов.